Всем привет дорогие друзья, продолжая обзоры по Airdrop на бирже Eobit, кто первый раз, на этой бирже мы зарабатываем монету FastDollars каждый день, выполняя простые задания. Торги по монете откроются в июне, плюс будет еще фарминг, памп и наверное еще инвестбокс станет доступным. Итак, ссылка для регистрации в описании под видео, кто с мобильных устройств, отсканируйте QR-код, и пройдите регистрацию. Для того, чтобы пользоваться всеми функциями этой биржи, вам верификацию проходить не нужно. Кис не обязателен. Единственный мой вам совет для безопасности вашего аккаунта и средств. Зайдите в профиль и подключите 2FA Google Аутентификатор. Перед тем, как сканировать код приложением, я бы вам порекомендовал отсканировать, сделать скан самого QR-кода и буквенно-текстовую текст, часть скопировать и сохранить в блокноте. Все эти данные можете загрузить на флешку и убрать. Разное бывает. Мобильный телефон сломался, на новый загрузили приложение, отсканировали свой QR-код и продолжили пользоваться биржей, получать коды безопасности. От своего аккаунта. Итак, к заданиям, как делать твит, у кого работает Twitter, Facebook. Я думаю, не нужно рассказывать. Единственная рекомендация при размещении поста у вас будет над постом окошко для комментария. Добавлять туда свой комментарий каждый день разный чтобы социальная сеть не восприняла ваши посты как спам. Ну, отличие должно быть. Можете снимать еще видео для YouTube, TikTok. Я TikTok не стал выполнять. Вот YouTube. Делая обзоры со своей статистикой. Монеты прибавляются. Задания проверяются, принимаются. Если вы только начали выполнять задания, у вас на восьмой день только будут их проверять. Так что не переживайте, продолжайте выполнять, 7 дней выполнили, на следующий день восьмой начали выполнять и скорее всего у вас уже появятся первые проверки и токены на балансе. Задание по депозиту, трейду, свопу, дайсу. Я снял отдельное видео, ссылка в описании, где рассказал, как выполнить, точнее не рассказал, а показал на своем примере, как выполнить эти задания за 2 минуты. Просто, удобно и экономно по времени. Депозит 1000 достаточно. Делайте депозит. Не 1000 рублей, а в криптовалюте. Монеты ERC20, RC20, BIP20. Этот я бы вам не советовал. Вот трон Или монету BNB. С биржи Binance можно отправить. Там комиссия вроде 25 рублей за транзакцию. Ну а трон одна монета. В общем, об этом я рассказал. В своем прошлом видео просто напомню, что рублевые депозиты сюда не принимаются, Только криптовалюта. еще доступен фарминг. Инструкция здесь. 10 долларов, ну больше 10 долларов на балансе. Переходим в фарминг. Выбираем валютную пару. Добавляем ликвидность. Все. Возвращаемся сюда. Нажимаем кнопку проверить и получить. После проверки 1100 доллар будет уже у вас тут. На балансе Airdrop. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления при выходе моих новых видео. Всем пока.